Здравствуйте, дорогие мои. В этом месяце проводили конкурс на лучшие фото и видео отзыв. К сожалению, отзывов пришло намного меньше, чем я ожидала. И с одной стороны я, конечно, удивилась, с другой стороны я все конечно, прекрасно понимаю, почему я удивилась, потому что на наш сайт приходит ежедневно 5-6-7 новых обычных отзывов от наших постоянных клиентов, которые рассказывают о косметике, как им понравилось, хвалят бальзамы, хвалят масла, там другие вещи, да. И когда я объявила конкурс с ценными призами на видео и фото-отзывы, и ко мне пришло небольшое количество, это на самом деле немножко удивило. Люди есть мотивация да, писать более развернуто, более информативно, с фотографиями. Но потом мне начали писать люди с письмами, что «ой-ой-ой, вот можно как-нибудь, вот у меня вот уже я знаю, что я хочу написать отзыв». Хороший, большой, с фотографиями. Но я сейчас нахожусь в отъезде, у меня просто нет такой возможности. Можно вот перенести вот этот вот конкурс, вот немножко вот, да, подальше сделать, ближе к осени, чтобы было время, чтобы я могла дома спокойно это все сделать. И поэтому мы решили продлить, это первая хорошая новость, то, что мы решили продлить этот конкурс. И результаты будут объявлены победители в конце сентября. Призы я еще не придумала, так те призы, которые э, я приготовила на этот конкурс, они уже ушли. Так я решила, что ну неважно, да, что мало людей, все равно люди старались, писали, э, и поэтому я решила их вознаградить. Э, первое, э, кого я буду награждать, это Ольга, Ольга Братко. Которая написала видеоотзыв. Она была единственная, кто написал видеоотзыв, так что у нее, можно сказать, безусловная победа. Вот за неимением конкурентов. Ольга выбрала красный кошелек из кожи ската. Вот такой кошелек уходит в город Челябинск. В этот кошелек я кладу 20 тайских бац с изображением короля. Кто не знает, король в Таиланде, он принизуется к клику святых, ему молятся, ему поклоняются. Так вот эта вот замечательная монетка денежного зеленого цвета. Она идет Ольге вместе с кошельком в комплекте. Также монетка, которая здесь называется танк. У нее достоинство 25, кажется, сатангов. Вот, тоже с изображением короля и с королевским дворцом на обратной стороне. Она тоже идет в кошелек, владел для мелочи. А, и также я в кошелек кладу небольшой кусочек ладана. Вот. Чтобы он отгонял злых духов от вашего кошелька. Вот. Ольга, кошелек комплектован. Он придет тебе в твоем заказе, который ты уже оформила и ждет пока мы положим него подарочки. Вот, также э, Ольге я положила маску, которую я обещала, и плюс, так как она первая, единственная, портимированный крем. Вот, вот. второй э, подарок э, за лучший фотоотзыв уходит наша замечательная Татьяна из города Садка, которая прислала потрясающий просто отзыв э, с рейтингом, с выкладкой э, того, какие э, товары у них популярны в ДСП, и также... Татьяна писала очень красивые фотографии того места, где она живет. Просто фантастическое. Смотришь и поражаешься Красивые красивые все-таки, места из нашей замечательной России. Вот. Татьяне хоть точно такой же кошелек, только черного цвета. Точно так же, как и Ольге. Я положила купюру с изображением короля. Вот, уже в кошелечке. Также здесь монетка. И также здесь находится кусочек ладана. Вот. Девочки, поздравляю вас! Вы меня лучше! И я надеюсь, что в следующем туре, который будет длиться до конца сентября, нам придет больше интересных, развернутых, красивых отзывов. Также напоминаю, что я дарю подарки не только победителям, но и тем, кто принимает участие в виде небольших приятных каких-то вещиц в этот раз я дарила маски за видеоотзывы, отзывы, парфюмерный крем за фото отзывы девочки, которые не выиграли, вы не расстраивайтесь я вам тоже обязательно подарю подарочки приятные и кроме того вы можете также написать еще один отзыв мы разместим его у нас, тоже будем осматривать сколько человек поделилось, сколько человеком ему понравился и возможно, что в следующем туре Именно вы получите наши главные подарки. Вот. Такой небольшой секрет. Я так подозреваю, что Татьяна, она просто попросила всех ее знакомых проголосовать. И поэтому у нее получилось победить. Потому что были отзывы не менее интересные, с очень красивыми фотографиями, с очень хорошим описанием, которые... Не набрали достаточно популярности просто потому, что сейчас у нас даже на сайте спад посещаемости, потому что все люди в разъездах, и э, людей, вот если попросить, они могут по дружбе там, сделать репост, лайк и так далее. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. А, спасибо за то, что вы так детально и а, хорошо расписываете свой опыт применения косметики, заказанной в Таиланде. Я надеюсь, что вместе с нами у вас получится добиться тех результатов, за которыми вы изначально пришли. Я желаю всем крепкого здоровья и вечной молодости.